Привет всем, меня зовут Лера и вы на моем канале о а рукоделии не только. Настал момент для нерукодельного видео, прошу прощения за тавтологию, сейчас я расскажу почему. Мне очень нравится процесс съемки видео, я беру с собой фотоаппарат довольно часто. У меня накопилась уже огромная гора материала, да такая, что не хватает места на компьютере. А вот монтаж для меня просто пытка. Причем речь идет именно о влоговых видео, а дела с мастер-классами и готовыми работами как-то попроще обстоят. Ну а поскольку я обещала не пропадать с канала так надолго, как раньше, то решила сделать на собой большое усилие и постепенно смонтировать вообще все, что у меня хранится. И в этот раз я покажу вам небольшой летний влог о том, как мы ходили в аптекарский огород. Просто потому, что хочу, чтобы вы посмотрели на что-то приятное, пока за окном еще совсем серое и весна только началась. Поехали! Аптекарский огород – это старейший ботанический сад России, который находится в ведении Московского государственного университета. Располагается в Мещанском районе Центрального округа, по адресу проспект Мира 26, строение 1. Сад был заложен еще Петром Первым для выращивания лекарственных растений и обучения ботаники будущих врачей. Территория аптекарского огорода очень большая, растения здесь растут как под открытым небом, так и в оранжереях. Есть несколько ресторанов, цветочный магазинчик и множество других разных развлекушек. Мы Добрались до ботанического сада, тут просто нереально круто. Кто? Педофил, Педофил. Педофил. Ну, Здорово гулять, но мы еще только начали Все зеленое Можно почитать, где растут какие растения Ой, это садик орхидей. Ух ты! Что-то ничего не цветет только, жалко вот. Можно бродить по тропиночкам и релаксировать но я еще не снимаю кучу кадров вам отсюда Тут есть здоровский памятник псу, валяющемуся на траве, уж очень он похож на нашу собаню, которая тоже любит так покайфовать. В одной из оранжерей находится несколько террариумов с ящерками, я их обожаю, и застряла там тогда очень надолго. Я бы и сама хотела завести дома какую-нибудь бородатую агаму, но не уверена, что смогу держать в квартире еще и насекомых, которыми нужно ее кормить. Еще есть небольшая выставка насекомых, я сразу же представила, как где-то в джунглях, на меня с дерева падает вот эта штука, которая больше, чем моя рука, и у меня сразу же случается сердечный приступ. Все эти ребята, конечно, по-своему красивые, но я предпочитаю держаться от них в отдалении. Мы провели в саду целый день и получили от этого огромное удовольствие, тем более, что с погодой очень повезло. А еще напоследок мы набрели на пруд с черепахами. Я их люблю еще больше, чем ящериц. Так что восторгу моему не было предела. Вы только посмотрите, какие они забавные. Мы наконец-то вышли из ботанического сада. Мы гуляли здесь. Место очень классное. Советую сходить. Очень расслабляющая обстановка. Очень красиво, можно погулять. Я надеюсь, что я достаточно показала вам. Ну что ж, на этом пока все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравятся ли вам такие видео, и что еще вы бы хотели увидеть у меня на канале. Спасибо вам за просмотр и до встречи!